Мама пропавшей девочки каждый день приходила в парк в надежде, что ее дочь вернется, пока однажды сама не запрыгнула в эту карусель с горя. Она очутилась в странном, жутком месте. Повсюду плакали или просто сидели, опустив головы люди. Кто-то просто шел. Никто не разговаривал и не обращал внимания на маму девочки. Она пыталась узнать, что это за место, но ее словно никто не слышал. Она шла вперед и просто хотела найти свою дочь. Место было очень пугающе, было очень темно. Повсюду грустные люди, паутина и безнадежность. После долгих часов блужданий в этом странном месте, мама девочки заметила впереди мерцающее пятно света. Когда она подошла ближе, то поняла, что это своеобразный портал. Он открывал вид на чудное место, где было много счастливых людей и весело играющих друг с другом детей. Женщина стала всматриваться в деток. С надежде увидеть свою дочь. А она заметила Ее среди играющих детей Это была она Ее девочка Женщина непроизвольно коснулась рукой портала И девочка Как будто почувствовала Посмотрела в ее сторону И бежала к ней Она остановилась по ту сторону Поднесла И приложила свою руку к руке матери Вся вселенская любовь передалась через это прикосновение. И женщина тотчас поняла, что дочь сейчас ее очень счастлива и ей нет смысла возвращаться в привычный мир. «Мы скоро встретимся и будем, будем вместе», вместе. — услышала женщина в своей голове голос дочери. Через секунду портал закрылся. Женщина очнулась утром, лежащей на земле. В том самом парке. Вокруг никого не было. Женщина теперь знала, что с ее дочерью все хорошо. И когда-нибудь они воссоединятся.